Так, На первом этапе по четным дням прогулки будут разрешены жителям четных квартир, нечетных домов и нечетных квартир, четных домов. А по нечетным – жителям нечетных квартир, четных домов и нечетных четных. На втором этапе по четным дням смогут гулять жители, чьи года рождения являются четными и фамилия начинается на буквы с «А» по «О» включительно и те, чьи года рождения нечетные, а фамилия начинается с «П» по «Я» включительно. Как говорится, ничего не понял, но очень интересно.